весна. Пора проверять кирпичи на морозостойкость. Вот этот кирпич не прошел проверку на морозостойкость. Он здесь два года лежал. Здесь очень влажное место такое, возле дверей. И вот, собственно, весь кирпич. Кирпич этот печной. Из него большинство строят печи. А я их тестирую, эти кирпичи. Только потом строю петь. Поэтому печные кирпичи надо проверять очень тщательно вот таким образом